иначече нравится все очень официально и солидно. Чешский разработчик этого приложения знает себе цену и совсем не скромничает. Нас встречает заставка с белоснежкой и гномиком и вроде ничего не предвещает беды. но... Главное меню этого приложения портит всю малину. Несочетаемые цвета здесь сочетаются. Сочетаются в каком-то диком безумстве. Белоснежку уже переименовали в Снегурочку. И на этой заставке она шевелит своей огромной рукой клешню с яблоком и томно моргает. Из других яблок выползают и качаются червяки. Атмосфера волшебства создана. Сначала выберем меню Слова. Здесь мы увидим мерзкого старикашку с бегающими глазами и противным голосом. Он как бы научит нас пяти самым нужным английским словам. Вот они. Стул, кровать, чаша, яблоко и большой. А после этот старик потребует денег, чтобы мы купили полную версию «кота в сапогах». Выбираем меню загадки. И снова гнусный старичок наркоманистого вида что-то бубнит. А нет, это же он загадывает нам интересные загадки. В общем, все те же пять слов. Стул, яблоко, чаша, кровать и большой. А на заднем фоне катается белый черепок. Просто волшебство. В конце опять попытка продать полную версию кота в сапогах. Чуть не забыла. Еще в приложении у нас есть книжка с картинками. Смотрим. Здесь у нас опять Белоснежка и семь гномов, и какой-то плохой диктор что-то бубнит на английском, монотонно и без выражения. А какие замечательные картинки в книге. Стоп! А можно сделать эту картинку побольше? Ой, мамочка, злобные гномы вроде собираются сжечь Белоснежку. Короче, вся книжка выдержана все в том же фирменном уродском стиле. И поверьте, она совершенно не заслуживает, чтобы ее читали дети. А еще у нас здесь есть страшные раскраски. Они скучные и бессмысленные. Зато раскрасив этот шедевр, у вас появляется возможность поделиться им во всех мыслимых социальных сетях. Все остальные четыре уродских картинки-раскраски нужно покупать. Покупать через странный ритуал покупки. Кота в сапогах. И напоследок у нас есть рубрика «Найди». Снова уже ставший родным мерзкий старичок. И задача найти яблоко из четырех картинок. И все. Ничего кроме яблока искать не получится, и опять всплывет порядком под надоевшее требование купить полную версию кота в сапогах. Это одно из самых страшных, нелепых и бесполезных детских приложений, замаскированных под детскую сказку. Берегите ваших деток! Обязательно проверяйте приложение лично перед тем, как отдать его ребенку, и не сшибала Диги единица из десяти.